Президент подписал указ о присвоении очередных высших специальных званий. Аклубек Джапаров ознакомился с со состоянием автодороги Бишкек на Орентургар, где проводится спуск снежных лавин. Провожали встретили как героев спасатели Кыргызстана прилетели Бишкек из Турции. В Кыргызстане заработал сайт об уникальности природы страны. У него нет аналогов Центральной Азии. Кыргызстанцы приняли участие в международной ярмарке «Ремеслил» в Индии. В Берлине прошел футбольный турнир среди представителей кыргызской диаспоры. Президент Сайдер Джапаров подписал указ о присвоении очередных высших специальных званий. Так, в соответствии с пунктом второй части 10 статьи 70 Конституции Кыргызстана присвоены звание генерал-майора милиции Мурату Бурону, звание генерал-майора милиции Тарьеля Абитова и звание генерал-майора таможной службы Самату Исабекова. Председатель кабинета министров Ахлбек Джапаров в ходе рабочей поездки в нарынск область ознакомился с состоянием автодороги Бишкек-Нарын-Тургар. Глава Кабмина провел совещание в полномочном представительстве президента в нарынск области с участием председателя профильных государственных органов по вопросам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ахлбек Джапаров отметил, что профильные службы своевременные в оперативном порядке провели необходимые мероприятия. По итогам совещания дан ряд поручений. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, отправленные для помощи в проведении поисково-спасательных работ в Турции, вернулись в Бишкек. По поручению президента Садыра Джапарова в общем были отправлены 182 человека. Среди них шесть врачей, а также гуманитарная помощь. Кыргызские спасатели живыми вытащили из-под завала 8 граждан, среди которых были и дети, и тела 198 человек. В церемонии встречи спасателей в аэропорту Манас приняли участие министр чрезвычайных ситуаций Буобек Аджикеев и посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган. В Кыргызстане заработал сайт об уникальном природном наследии страны map.kg. О нем сегодня на пресс-конференции в агентстве Кабар рассказали авторы проекта. Сайт будет работать на трех языках – кыргызском, русском и английском. На русском и кыргызском материал уже загруженный дополняется, На английском находится в процессе подготовки. Проект рассчитан на два года и завершится в 2024 году. С 3 по 19 февраля в городе Фаридабаде, штате Хариана, делегация из Кыргызстана приняли участие в международном фестивале ярмарки традиционных видов ремесел Сурачкунд мела В этом году партнерами мероприятия выступали страны шоу с тематическими штатами, отобраны северо-восточные штаты Индия, Ассам, Арунача-Прадеш, Манипур, Мизарам, Мехалея, Нагаланд, Сиким и Трипура. Кыргызстан представили 34 человека из числа ремесленников и творческих коллективов Акшола, Даткаим и из разных уголков страны, презентовав отечественные продукты, национальные танцы и народные инструменты, а также культуру кыргызского народа посредством традиционной одежды и сувениров. 18 февраля активистами Кыргызской диаспоры в Берлине был организован первый футбольный турнир «Энтемах» среди представителей Кыргызской диаспоры. В турнире приняли участие 11 команд, состоящие из представителей Кыргызской диаспоры в Германии и Чехии, в том числе команда с числа сотрудников посольства Кыргызстана в Германии. Посол Кыргызстана в Германию Умербек Текебаев в своем обращении к молодежи отметил важность дальнейшего сплочения представителей Кыргызской диаспоры в Германии и Европе.